Мальчишки растут в Беларуси, с детства мечтают быть военными. И то, что произошло на дневоле, авторитета к нашим военным, к сожалению, не добавил. Я хочу понять, они войны, либо уже У нас не Сделал работу, получил бабки. Так, привет, с вами Николай. На самом деле я много чего благодарен военным знаниям, много в моей жизни принимали участие. У меня в школе был... Бывший военный, он организовал в школе ТИР, и мы ходили туда стрелять. Учил, потому что мальчишки должны быть честными, не бежать девчонок, защищать и прочим правильным мужским словам, мужской правде. Потом я хотел в клуб юного десантника. Нас учили карате, нас тоже преподаватели учили, что надо силу использовать во благо, защиту, первыми нападать. Я учился в техническом вузе в политехе хорошо описал и меня пригласили спецкором в штат на полставки в Знаме юности. У нас была такая рубрика «Аты-баты». Мы ездили по воинским частям Беларуси. Потом, через какое-то время, познакомился с ребятами, которых фанатили страйкболом. Там про в сюжете сбыл на БТ. Да, такой автоматик лежал Калашников, да. Калашникова. Так вот такой привод у меня есть. Стоил 125 долларов и стреляет шариками. Продолжаем «Энцвейдрей». И вот тут я хочу говорить уже о спецназовцах, а об ОМОНовцах, да, что очень много из хороших людей. Это уже хорошая страна медали. Мы ездили на Брестскую крепость, Проводила спецназовец под боевым прозвищем Помидор. Брестская крепость, на границе с Польшей. Собралось, не знаю, участников 700. Часа до атаки. скоро в какой-то момент на польской грани заставе забыла сирена, команда у них прозвучала, застава в ружье, пришлось нашим командирам звонить и говорить, что ребята это просто страйкбольная игра, поэтому тут немцы бегают в касках, вареные горки на базе спецназа, отрабатывали перемещение, захват здания, помню, помидор все говорил, что ртом хлопаешь, видишь, дым пошел вперед, в атаку, помню, набегаешься так, что еле ноги тащишь, ну и потом мы уже к машинам пришли, начали стягивать с себя одежду, и тут солдаты вышли в марины Горки, ну и естественно такой маленький конфликт возник, что солдатские говорит, что придурки понаряжались тут. Не, я такой фасон не ношу. А у некоторых стройболистов, у них там по 8 стволов, то есть и СВДшка снайперская, и крупник. Крупный галиберный пулемет и пистолеты, то есть, ну, ребята, фанаты есть, которые любят коллекционировать эти все игрушки. У стрельболистов и очки спецназовские, анатовские, там можно фильтры менять, солнцезащитные, и коллиматорные прицелы, и лазерные. То есть, многих вещей наши... Срочники или даже в глаза не видели. То есть я к чему говорю? Учили спорту, учили стрелять, передавали мужской настоящий опыт подрастающему поколению. Вы, вы же прошли через многие решения, невзгоды для того, чтобы попасть на службу. Лучше из лучших, самое крепкое здоровье, физическая подготовка, морально-волевые качества, да, которые соответствуют требованиям. Я когда одно дело смотрю ваши бои, как рукопашники да, там по тайскому боксу турниры, а тут смотришь день воли, все видео, эти фотографии, и как-то не понимаешь. Мужчины, которые просто растят детей, работают, привыкли мирно жить, мирно решать свои проблемы. Когда там бабушки, дедушки, какие-то пацаны зеленые, и тут вы со своей мощью, солдат ребенка не обидит, получается, что обидит, видимых причин вашей жизни ничего не угрожало, была абсолютно мирная толпа, то, наверное, либо это кому-то нравилось так жестко работать, либо какой-то приказ был соответствующий. Все прекрасно понимают, что со спецслужбами, с нашим ОМОНом, с милицией никто воевать никогда не будет. Потому что вы обучены, вы воины. Да? А мы те, кто умеет что-то руками делать, головой зарабатывать деньги. Вы умеете воевать и охранять. То есть каждый учился на свое. Люди, которые будут за бабло, в моем понимании, это уже не воины, это наемники. Я призываю вас быть примером для наших мальчишек, девчонок, для девушек, да, чтобы они видели, что это парни носят форму, они...